Всем привет, они спишники. Сегодня хочу с вами поговорить о вредных советах. С вами Зайцев Алексей. И как человек, который знает, что такое вредные советы, я попробую с вами поделиться с самыми вредными. Итак, первое, что можно делать, это портить отношения со спонсором. Зачем вам нужен спонсор? В принципе, в нем никакой пользы нет. Особенно, если у него нет высокой квалификации. Особенно, если он не крайне много зарабатывает или даже он крайне много зарабатывает, но вам его стиль не очень нравится, постарайтесь портить с ним отношения, чтобы он вас не отвлекал делать то, что вы делаете. Потому что то, что делаете вы, это всегда правильно. А то, что делает спонсор, это нужно еще 20 раз профитровать. Согласны? Чем быстрее вы испортите отношения со спонсором, тем быстрее вы станете свободны в сетевом маркетинге.